доктор подымим вместе перед сном сон короткий у больных говорят что здесь сумасшедший дом но ты-то знаешь Здесь псих, доктор, почему так сложилась жизнь? Гребаный моей стране, что генштаб, штур, по уши во лжи. главный врач не верит мне что-то здесь не так бинты кровят по ночам санитары норовят дать морду врачам из домов своих народ бежит кто куда Русские к Жедам, к речке и ордам Старшая сестра Марфин толкнула в казань Футболистом стал певец, хороший глаза И у пищеблока кошки съели собак Что-то здесь не так, что-то здесь не так Что-то здесь не так, не так Доктор, проходи, что в дверях стоишь, не боись, не укушу. Если хочешь, покури моих. Я забил в них оношу. А Доктор, затянись станет хорошо, в голове затихнет шум. Отмените мне электрошок Христом Богом вас спрошу Что-то здесь не так Оплавились провода 220 вольт пустяк для космоса ерунда А Байконур казахам нужен как мне Утром по весне прошлогодний снег Повариха не дожарил рагу Отвалила проституткой Стамбул А здесь открыла нам валютный бардак Что-то здесь не так Что-то здесь не так Что-то здесь не так Не так Доктор Расскажи, для чего тебе Нужен этот маскарад? На спине от пота задубел На крахмаленный халат Да под ним татуированный В зоне кулаты орел да глядит двуглавы воронам и не каркает, орет, чую, чую головного мозга корой, что-то здесь не так, члены политбюро, отца в церквях и ездят в меку на хадж. Бога не смутил их партийный стаж, говорят, Что где-то откопали кости царя, А умных психов отцы до щеки горят. И мне на ЭКГ сказал последний дурак: Что-то здесь не так, что-то здесь не так, что-то здесь не так, не так. доктор подымим вместе перед сном сон короткий у больных говорят что здесь сумасшедший дом но ты-то знаешь кто здесь псих